Здравствуйте! Очередные черные лыжи в категории талия до 120 мм на фрирай тесте В общем, лыжи, как бы, вот я не понял, потому что я, их, ну, как бы, может, я, что-то со мной не так, может, что-то с, с ними не так. В общем, проезд следующий, как бы, я проехал, проезд, по моим ощущениям, он был такой, абсолютно статистический такой, чисто ровный, понятный, простой, по итогу этот проезд один мне не принес никакого удовольствия, хотя я не могу сказать почему. Да, потому что лыжи ехали, лыжи поворачивали, лыжи управлялись, лыжи цеплялись. Вот. Но по итогу мне этот один проезд по ощущениям там, усталости ног там, у всех остальных частей моего организма стоило, наверное, пяти проездов. Вот, в принципе, такой резюме такой э, итог. В общем, лыжа номинально нормально она поворачивает она цепляется за жесткая она не проваливается в корпус она не составляет ее грузить то есть ну опять-таки да то есть понимаем что хватки достаточно поэтому лыжу можно не грузить выходя на корку. можем в принципе не париться и ехать на полузагруженной лыжи поджимая ноги под себя где-то даже вот. и вообще не как бы вообще все хорошо И она и цепляется и при этом не проламывает но при этом на скорости стрёмно, потому что она упасть в ноги. Она не, не работает ни на продольном, ни на поперечном. На поперечном на скорости вообще кошмар, потому что любой там микро какой-то неровность, микро какая-то неоднородность снега, она прилетает вам в ноги и отдупляет их вообще. Вот, на как бы малой скорости... Она как бы отлично работает, в принципе, вопросов у нее даже и нет, но она вообще мертвая. Вот она, такое ощущение, что две доски от забора, которые, ну, вообще никак, они то ли не гнутся там, то ли они не разгибаются после того, как засокнулись. ну, вообще непонятно, что, как бы, с ними происходит. И получается такой, как бы, нюанс, то есть лыжа вроде интересная, ну, то есть, не, то есть наоборот, лыжа вроде едет, но интересно вообще в катании, ну, никакого нет, Все при этом... Как бы На этих тестах, одна и та же трасса, я старался ездить одну и ту же линию, и вот была масса лыж, которые вообще летели, просто летели, и мне хотелось тут же вернуться и проехать еще раз. Вот на этих лыжах мне вообще не хотелось ничего, мне хотелось просто в середине уже закончить и сказать, все, ребята, вот извините, как бы, ну, вообще и, и не весело, и мучительно как бы, да. Ну, такие вот лыжи, я бы сказал так вот, для тех, кому, в общем, скорость не нужна вообще, для тех, кто во фрирайде больше боится жесткого какого-то... Наста жесткого склона, жесткого снега, или, там обдутого или в корке, да, и вот которым нужны там хватка контов, да, или вот для тех, вот кто вот покупает лыжи стали 120 мм и вот, думает, как она вот на жестком склоне. Да никак, да не надо вообще об этом думать, потому что вы там, может быть, вы, она все равно не стала там супер лыжи для гиганта вот она не стала, понимаете, даже вот на трассе, я когда выехал уже по дороге домой, она не, она не едет, понимаете. И вот там вы все равно ничего не выиграли. И тут проиграно все. То есть это не фрирайд, это вообще какие-то просто издевательства над человеком, на мой взгляд, вот абсолютно. Вот. Хотя я говорю, то есть вот, каким-то людям, которым вот главное, чтобы за 3 копейки из разряда я немножко покатаюсь, потом поменяю, но сейчас мне нужен контроль, потому что я боюсь всего. Я там выезжаю на крутой склон, а у меня все, уже желтый снег. Вот это вот как бы да, может быть. Потому что наверняка они дешевые, хотя я честно говорю, я не знаю, что это за лыжи вообще. Вот, но они цеплющие и как бы держаться. Но надо понимать, что горные лыжи это катание. То есть катание на горных лыжах. Это не просто я ставил лыжами на поперек, и скребусь и никуда не еду. Это катание. Вот кантальных характеристик у этих лыж ноль. Их просто там как бы забыли положить. Все. Я пойду порадую себя другими. Лайки. Подписываемся. Пока.